Так, всем привет. Вроде бы заработала это шайтан-машина, но я, правда, пока не уверен. Дайте знать, пожалуйста, если вообще связь какая-то есть, напишите что-нибудь в комментарии. Пока не ясно. Ну, посмотрим. О, как. Так, заработало. Заработала, заработала. О, заработала! Прекрасно, прекрасно. Так, ну что, я прошу прощения, что все задержалось. Я сильно протупил. Я сейчас в шаре сижу, и вот у нас только что закончилась пара с господином Райгородским, который, как настоящий математик, пока все не расскажет, не остановится. Ну, это и здорово, но пришлось запоздать. Смотрите, действуем тогда таким образом. Набралось достаточно много вопросов, я сейчас начну на них отвечать. Когда подойдут ваши вопросы, еще то есть что-то напишите в чате, я на них тоже начну отвечать, дабы вам не было тут скучно, чтобы я не отвечал на чужие вопросы, отвечу тем, кто присутствует. Ну что, поехали. Я хотел сначала написать все вопросы в чатик, но смотрю, что в чатик они нифига не пролазят. Попробуй тогда зачитывать. Так, первый вопрос. Оптимальный план подачи отбора в тройку. Хм. Тут нету какого-то оптимального хода, у всех по-разному все работает. Я бы сказал, что стоит посмотреть статью, которую я еще давно писал, называется 9-week prep, подготовка за 9 недель, и советую посмотреть видео-интервью с ребятами, которые прошли в тройку, которые расскажут, как они готовились. И в зависимости от этого уже нужно подбирать свою программу. Понятно, что сначала нужно разобраться с мотивационным письмом CV, а потом подготовиться к тестам, потом подготовиться к кейсам, к фит части вот, собственно, все. Там вопрос, в каком порядке это делается, зависит от того, насколько хорошо вы какую-то часть знаете. Но это, опять же, личное утверждение, тут нет какого-то оптимального, идеального. А, дальше. Как тройка других отцовских компаний относится к тем, кто не принял их оффер, а потом узнает, что человек работает конкурентом? Нормально относятся. Они понимают, что есть конкуренты и они, наоборот, даже пытаются добиться тех людей, кто получает оферы от других компаний. Поэтому, если у вас есть оферы, обязательно стоит об этом сказать. И явно консалтинговые компании будут э, вас больше ценить. Э, ценится ли опыт фриланса в тройке CR2 при трудоустройстве в целом конкретно в консалтинг тройку? Ну, что какой-то фриланс, если у вас какой-то там крутой фриланс по консультированию компаний? то да. Или если вы студент, то нужно показать, что где-то вы работали. Ну, тоже на фрилансе окей. Если вы человек с, с опытом уже, то там фриланс, ценится меньше, и ценится именно корпоративный опыт. Но опять же, зависит, наверное, от вашего конкретного фриланса. Если глубокая экспертиза в каком-то направлении очень крутая, то ок. Если фриланс, я не знаю, может, просто по дизайну или там веб разработки и тому подобное, то, наверное, меньше, как думаешь, появится ли со стороны Тройки интересы сотрудников с продуктовым опытом ИТ? Да, я думаю, что такой опыт, такой интерес безусловно есть. Вообще в России не так много людей, кто обладает продуктовым опытом ИТ, поэтому безусловно, интерес есть и у Тройки, и не только у Тройки, у всех вообще подряд. Три причины с точки зрения карьеры консалтинга изучение изучения Python других языков программирования? Не знаю, если честно, ни одной. Может быть, там мозг прокачать? Но ну, как бы непосредственно консультанту знание питона не требуется. Я не знаю, когда потребуется. Это уже скорее там, для людей, кто возится с данными более детально. Когда с Data Scientist у них есть отдельные люди под это. Это не консультанты, не инженералисты. это делают. Поэтому, если вам интересно, учите. Если не интересно, я бы не стал тратить время на питон, это уже просто какой-то хайп получается, Они а целенаправленные целенаправленное полезное изучение. Так, делаю паузу. Смотрю на чатик, в чатике пока все ок. Слышно, но не, нет видео. Ну, понятно, видео не было включено, сейчас оно, скорее всего, заработало. Проверю. Да, похоже, сейчас оно работает. Ну, прекрасно. Пока не услышите мой э, мелодичный голос, а мое прекрасное лицо, наверное, там у вас тоже появилось. А, супер. <кх> так, смотрю, значит, пока вопрос новых не появился, рассказываю, что у меня еще спросили в почте. Если бы вы могли вернуться назад, пошли бы снова в МГИМО и потом в Макинди, выбрались, или выбрали бы направление ну, то есть техническое, потом карьеру в э, ИТ. Я бы пошел в МГИМО. Мне МГИМО очень понравилось, и МГИМО дало мне какой-то международный взгляд на карьеру, возможность попутешествовать по разным странам, поучить языки, э, ну, по сути, научиться читать языком. Если бы я пошел сразу в Технари, я бы там, может быть, здорово соображал технически, но я не очень сильно Технари, если честно. Но при этом я бы очень сильно потерял в языках и в общении с людьми, это было бы печально. Поэтому я очень рад, что прошел в МГИМО, еще бы пошел еще раз. А, обидно, что нет такого сочетания, когда и языки хорошие и soft skills прокачивают, как в МГИМО, и технические направления, как на каком-нибудь мехмате. К сожалению, нет такой программы бакалавриата, где и то, и другое есть. Поэтому приходится вот так вот извращаться, пойти в МГИМО поучиться, пойти в Баконе поучиться, а сейчас взять и пойти в ШАП. Но, по крайней мере, я, я таким направлением для себя лично доволен. Было бы вам интересно вернуться в Big 3 после Шада, чтобы заниматься там Data Science?» Думаю, что нет, в, целом, в данном этапе пока нет. Я и уходил из стройки, зная, что мне не очень интересно продолжать карьеру, я хотел бы заниматься чем-то другим, чем-то более нестандартным и тот, интересным лично для меня. Поэтому пока я не рассматриваю такую возможность, мне это не интересно. Я не знаю, как я буду рассуждать, через несколько лет, может быть. Но еще вопрос, что меня взяли обратно, не то, что меня там автоматом везде берут. Хотя, наверное, там, если подготовиться, опять же, по своему же курсу, то в принципе можно. Но пока нет. В общем, короткий ответ пока нет. Учите ли вы поддерживаете второй иностранный язык? Ну, вообще, итальянский язык, он был первым моим иностранным, если уж быть честным. Но я им никак не пользуюсь сейчас уже, кроме как читаю на итальянском периодически и слушаю оперу, которую обожаю. Я думаю, что он сидит где-то глубоко, даже не слишком, может быть, глубоко, в такой какой-то там второстепенной памяти. При необходимости им пользоваться, если у меня будет работа связанная с итальянским, конечно, я его быстро вспомню. Я думаю, там за месяца-два я наберу неплохой уровень. Но пока в этом нет необходимости, поэтому он где-то там на подкорке. В чем вы видите самый большой минус работы в а, консалтинге? Угу. Сложный вопрос, мне кажется, что а, когда работаешь в консалтинге, как-то быстро привыкаешь к хорошему и к отсутствию риска. То есть как бы у тебя есть хорошая зарплата, ты живешь, у тебя там все время тебе приносят проекты, за это пальцы не нужно, и как бы ты двигаешься по карьерной лестнице, которая достаточно красивая, по ней не просто двигаться, нужно много пахать, но она, в принципе, очевидна, и как бы все достаточно просто. Когда ты потом куда-то еще уходишь, понимаешь, что там карьера бывает, может быть, гораздо интереснее, гораздо нестандартней, но риски тоже сильно возрастают вплоть до того, там, а где найти клиентов, где найти источник выручки и тому подобное, когда сам очень заниматься бизнесом, вот это вот после консалтинга, наверное, тяжело. Мне кажется, что если бы у меня не было до этого опыта в консалтинге, а как бы сразу начал набивать вот такие шишки, может быть, было полегче, может быть, я ошибаюсь, конечно. Но это, опять же, мое личное мнение, я думаю, что такой вопрос задать кому-то еще дадут совершенно другой ответ. Так, я сверяюсь с чатиком, все ли работает. О, появились вопросы, супер. Я сейчас учусь на втором курсе, хочу поступать в шат. Как думаешь, реально ли это, если у нас пока не было сервера? Реально, учи бот и сам, и, в принципе, и у тебя времени еще много. Целый год, а лучше два, вообще-то несколько раз можешь поступать. Реально. Какие шансы попасть в тройку в Лондоне не из Оксбриджа? Не очень высокие, если ты не из Англии. Но при этом выше, чем если ты хочешь попадать куда-нибудь в Мадрид, например, но при этом ты не испанец. Я бы сказал, что лучше подаваться в московский офис, если ты русский, и там потом переводиться. Тоже непросто, но легче, поскольку напрямую русских обычно практически не берут. Так, видео тупит. Ну да, к сожалению, это правда. Я пока не знаю, что с этим делать, честно. Но я думаю, что разберемся. В крайнем случае, есть еще запись на нормальную камеру, там правда не живу. Так, о, про МГИМО. шарага беспонтовая, ни языка, ни специализации. Ну, здесь я бы поспорил, язык дают хорошо. И английский у меня достаточно хороший, и я не исключение. И итальянский был достаточно хороший, я его тоже вспомню быстро при необходимости. Специализация, ну да, здесь я соглашусь, что как бы с ней послабее, но экономика вообще такая специализация размытая. Учат здорово языком крепать. А это очень важно в жизни бывает, особенно, когда двинешься чуть дальше, прям совсем стартовой позиции, где нужны технические навыки. Поэтому я бы сказал, что МГИМА э, на самом деле классный универ, но он классный не так, как сейчас принято популярно рассуждать, что вот круто быть технорем. Да, технорем в ГИМА не будешь, но учиться я бы там, я пошел бы сейчас в МГИМА учиться. Так, заканчивал МПФ в свое время. Ну, Uh, у меня жена закончила МП, uh, бакалавриат, бакалавриат ей понравился, магистратуру очень нет. То есть, может быть, если ты заканчивал магистратуру, то да, то там, конечно, ужасно. Но это любая магистратура, не только МП, а там МЭО тоже. Да, это целом, магистратура это совсем идеальная песня. Так, uh, мне 21 год, у меня три года опыта как ИП, сейчас CFO в стартапе, мы крупные ребята. Uh, стоит ли все бросать, идти в магистратуру Тир-1, uh, в будущем на что-то рассчитывать? Или забить и продолжать работать. Ну, это очень личное мнение, мне кажется. Тут тебе лучше понять, если ты сильно любишь то, что ты делаешь, у тебя там крутой опыт, и ты его сильно ценишь, продолжай работать. Зачем тебе все бросать? Нафига тебе идти тогда в магистратуру? Если ты сомневаешься, тебе не очень интересно, и хотел бы поучиться или там набрать каких-то ачивок, чтобы потом идти в тот же консалтинг, то да, то тогда есть смысл бросить все, но подумай. Про консалтинг красиво говорят, но не факт, что там будет так круто, как ты себе представляешь. Поэтому, может быть, работа у тебя там в CFO в стартапе вообще офигенно. Поэтому подумай. А, вопрос. Насколько применим опыт банковской управленческой отчетности, бюджетированной прогнозирования последующей аналитики участок а, а, структурные подразделения в консалтинге. Смотрите: применима на самом деле любая аналитика. И применим опыт в банковской сфере. То есть опыт хорошо, чтобы был бы чуть более широкий, чем вот то, что ты написал. Но в принципе, я думаю, тоже сойдет. Тут главное, чтобы был проблем с сильный. Если он сильный, то ок, то тогда на самом деле это поможет. Если проблем с слабый, то опыт будет в меньшей степени полезен. И опять же, конечно, какой-нибудь опыт там, я не знаю, на менеджерской позиции в Procter Gamble, наверное, может быть, был бы и пополезнее. Но и вот тот опыт, который ты назвал, тоже вполне себе годный, на мой взгляд. Апдейт из Англии, из топ-университета, но не Оксбридж. Но опять же, если ты не англичанин, тут, конечно, все посложнее. Не англичан обычно, то есть даже если из топ-универа, там, я не знаю, там, этот, London Business School какой-нибудь, например, то все равно, особенно если у тебя двойная программа еще и с вышкой, и а они просто там чисто London Бизнес то лучше идти в Москву. Ну, как можешь попытаться, но шанс а, через, сразу в Лондон гораздо ниже. Им нужно там свизы заморачиваться, и у них гораздо больше местных, которые можно взять, и, в общем, им легче. То есть попробуй, но я бы сказал, не сильно рассчитывай, возможно, тебя перекинут в московский офис. Что, собственно, ну и окей. Вот. А, и там может подаваться, потом переводиться в Лондон. А, так, о, вопрос. Что со звуком? Что? Он пропал? Вот тебе раз. А у меня показывает, что все окей. Давайте я сейчас еще посмотрю. Стрим статус ок. Ага. Так, но звук-то вроде должен работать. Так, я придумал. А нет, нет, мы так не будем делать. Ладно. Продолжим, я надеюсь, что вы меня слышите. Когда-нибудь мы разберемся с этими стримами. Так, вот, пошли вопросы, значит, видимо, все-таки что-то слышно. Прекрасно. А, Если в консалтинге группы, специализируешься на банках и иных финансовых институтах? Uh, вот опыт про банковские отчетности. Да, лучше, наверное, какой-то опыт из банка, там из управленческой части. То есть не просто отчетность, а там, я не знаю, аналитика, бы там какое-то даже принятие решений было бы идеально. Но в принципе отчетность, я думаю, тоже пригодится. То есть понимание, как работать с банкой, в любом случае, есть, и оно, оно полезно. Так, насколько важно структурирование в кейсах? Mm. Ну, не знаю, если верить в фидбэк, который дают студентам, то чуть ли не 80%. Мне кажется, конечно, не 80%, а как бы там скорее просто другие вещи играют роли, но интервьюеры не парятся, говорят, что проблем проблема структурирования. Но я бы сказал, что, не знаю, ну, процентов, ну, точно, наверное, от 40 до, до 70 запросто. Так, о, со звуком все окей. У, прекрасно. Так, можешь сказать карьера Data Scientist в финтехе. Интересно ли, как попасть в эту сферу, сложно ли обычный, сложнее ли обычной должности в DS? Так, ну финтех, там на самом деле ну, в основном что делают, это всякие там аналитика кредитного скоринга, фрод прочая всякая штука, когда по данным клиента нужно оценить, насколько хороший клиент, и там предложить им какой-то продукт или не предложить. Но это в основном то, что делают финтехи. Насколько интересно, ну, это личное мнение, наверное, кому что. Мне не очень интересно, но кому-то, наверное, было бы интересно. Тем более, что там платят вполне себе хорошо, и у них есть еще такая клевая штука в финтехе, особенно в Америке, когда ты потом от них увольняешься, они тебе платят деньги какое-то время, чтобы ты не шел работать с конкурентом или даже вообще никуда не шел работать. То есть, забавно, у меня есть у, у брата моего знакомый, который так пошел работать, проработал в финтехе там, полтора года в Америке, вернулся в Россию, ему платят до сих пор 150 тысяч долларов, 150 тысяч долларов, Карл, в год за то, что он нигде не работал. И, реально, он вышел куда-то там работать бесплатно, чтобы мы не отменили этот платеж. Интех, такая особая среда, наверное, кому-то там сильно понравится. Сложно ли попасть в эту сферу? Ну, мне кажется, что если ты с головой разбираешься в ДС, хорошо, тебе это сильно интересно, то несложно. Но конкуренция, конечно, есть, как, собственно, везде. Такой, конечно, у меня ответ сильно такой скользящий, но как еще сказать? Сложно, но реально. Так. На что следует обратить внимание в CV, если вуз не топ и гуманитарная специальность? Если вуз не топ, нужно обратить внимание на вообще какие-то другие бренды, особенно дальше. тогда им нужны какие-то стажировки прикольные. Смотрите, в CV что работает? CV работает бренд вуза, бренд стажировок. Все остальное, ну как бы мелкие очивки, которые ну, не сильно меняют картину. То есть нужно тогда стажировку отработать хорошо. Ну, можно какие-нибудь курсы писать с Coursera, GMAT, но это все второстепенно. Я бы сказал, что стыжок конечно, все решает. Так. В прошлый раз звук был лучше. Да, в прошлый раз как-то все хитро работало через там, другое приложение YouTube. Тут через стример работает, и я пока не понимаю, в чем, в чем мне нравится. Дальше. Третий курс вышка. Как думаешь, стоит ли подаваться работать не стыжок с 3-й пар, на курсе пытаться в UMIB? а времени хватит на третьем курсе вышки, я подозреваю, что не очень. Мне кажется, что лучше отучиться нормально, а потом идти спокойно работать. Нет смысла торопиться, чтобы на четвертом курсе работать в МББ. Не надо торопиться жить, время и так успеет пройти. Лучше отучиться нормально и получить там все, что нужно. А то ты, получается, и учиться толком не будешь, и работать будешь косячно, и тебе это точно добро не прилетит потом от такого подхода. Я бы не советовал. А нормальная практика, если работал, потом уходишь на два года на магистратуру, если какие-то программы для тех, у кого есть опыт реальной работы. Интересно, в выходе а, 150-200 кей зарплата, но ну, это что это, в рублях, наверное, в месяц. Или в долларах в год. но вот в долларах в год, вот это вот это MBA. На магистратуру также можешь куда-то идти учиться запросто. На MBA, не MBA, с этим, мне кажется, проблем нет. Особенно, если магистратура тебе реально value какой-то приносит. Программа для тех, у кого с опыт реальной работы, но это в основном MBA. Поскольку другие магистратуры, они скорее технические, а технический обычный переход в технари не из технарей он ну, редко работает, и это много более и страданий. О чем я, кстати, завтра в видео расскажу. Вот я, собственно, этого примера, и неизвестно, как я там сильно перейду, насколько хорошо. Поэтому лучше, лучше наверное, на MBA тогда учиться. Так. Что скажешь про quantitative research позиции? Я говорю, рано думать о таком участии на втором курсе физтех? Нет, не рано думать. Как бы почву проверять стоит заранее и смотреть, чем они там занимаются. При этом стоит учиться и не забивать, не забивать на учебу, как я сказал до этого, но при этом понять, чем ты хочешь заниматься и пробовать разные варианты немножко, без сильного ущерба учебе, стоит. Что я думаю о quantitative research? Думаю, для физтеха вообще отлично. Я не очень понимаю, что туда входит, но насколько это понимает там в какой-то там в финансах, всякая оценка количественных финансов какие-нибудь. Да, я слышал, что там есть прям такие жесткие вещи. У меня однокурсник, одногруппник из Бакони, итальянец, пошел в какую-то магистратуру в Принстон по quantitative research, потом устроился в Goldman Сакс в Нью-Йорк, прекрасно там работал. Я думаю, что а, чуваку из вистеха это даже гораздо легче сделать, потому что подкол, я, математическая часть гораздо сильнее. Наверное, интересно, особенно если любишь кванты, думаю, что почему бы и нет. Насколько критично ли МБИ при подаче на позиции ассоциатового Не критично. Можно без МБИ подаваться, прекрасно. Главное, чтобы был какой-то опыт хороший, и там, образование хорошее, и какие-то очивки в карьере. CV бренд вуза и бренд стажировок. А что по поводу бренда факультета? Ну, тут скорее бренд универа, и в универе, в рамках универа бренд факультета. А если у тебя ноу name вуз, то бренда факультета, конечно, нет, потому что никто не знает вуз. Если у тебя вуз с именем, та же вышка, то там большинство факультетов, там определенные бренды тоже обладают. То скорее бренд факультета, он исходит от бренда вуза. Интезиад, MBA, плюсы-минусы. Плюсы, много тусовок, мало учишься, дешевле стоит. Минусы многие не считают за серьезный МБА. За год тяжело что-то сильно освоить и подготовиться еще к смене работы. И э, в тройку часто не проходит. Хотя неправда, и проходит, и не проходит, проходит, там разные студенты. То есть на самом деле тут просто э, такая способ отдохнуть и потусить, за деньги. Проблема только что не, не очень долго отдохнуть и не очень долго потусить, и там сильно заморачиваться приходится с поиском работы сразу в первый год, в отличие от ребят, кто два года учатся и могут растянуть это удовольствие и там все-таки пообщаться качественно. Так, есть опыт работы полупрофильной предпринимательства, 25 лет, закончила английская магия по финансам, Думаю подаваться на стажировку вместо BA, потому что ниже позиции, ниже конкуренция. А, вот, я хотел про твое, к твоему вопросу вернуться, на самом деле, я помню, что ты писал, просто я не успел до него дойти. А, неважно, куда ты подашь. если у тебя там хороший опыт, тебе предложат и даже скорее порекомендуют идти не на стажировку, а на BA, на аналитика. Проблема со стажировкой то, что ты с меньшей вероятностью в штате останешься после стажировки, чем после ba потому что BA это как программа трехгодичная, если ты сильно накосячишь, у тебя выгонят, а так, в принципе, ты продолжаешь работать. В отличие от стажера, у которого программа 6 месяцев, и там ты должен выделиться, чтобы тебя оставили, иначе тебя выгонят. Поэтому подавайся, на самом деле, неважно куда, но не факт, что стажер лучше, чем... не факт, что стажер лучше, чем аналитик, и не факт, что ты после стажера останешься в компании. На самом деле. Так, отбор легче. Так. Правит, сказал: Так, а, отлично, пока локально на вопросы ответил, я сейчас поставлю зарядку компа, чтобы он не сдох, и я быстренько еще пробегусь по вопросам, которые были чуть раньше, которые прислали на e-mail, ибо я обещал с ними разобраться, а обещание не сдержал пока. А обещание надо держать, обещание вообще такая штука, которую лучше, лучше держать, чем не держать. Так, оп, ага так о прекрасно так возвращаемся к нашим баранам то есть к нашим вопросам предыдущим так чтобы вы выбрали две опции медленный но стабильный рост в одной компании крупной компании с хорошим международным брендом, то есть понятная карьерная лестница, сейфти, отсутствие аппарата, но при этом однообразная задача фокус на коммуникации, общую эрудицию, постепенно утрата tech skills, привязка к одной компании. То есть такая рутина в крупной компании, или фокус на tech, второй, или фокус на tech skills, аналитику развития стремленных навыков, но при этом неясный, скорее всего, ограниченный вертикальный апсайт, риск остаться вечным исполнителем, чтобы потом конкурировать с более молодыми но это опять же личное кому что нравится мне больше нравится что-то такое непонятное где нету прям совсем очевидного хода когда совсем очевидно но скучно начинает жить начинается жить поэтому стабильный рост крупной компании лично для меня но было бы немножко скучным наверное прикольнее вот старое пво предложение которое ты написал но при этом и в крупной компании тоже бывает э, возможность круто расти и интересными задачами заниматься. То есть тут нужно смотреть более конкретно, мне кажется, на конкретную ситуацию. И опять же, это все такая достаточно личная тема. К тому, что, Если у вас ментор, с кем бы вы советовались по поводу важнейших решений в своей жизни? А, к сожалению, сейчас конкретного ментора, вот там в прямом а, смысле слова, наверное, нет. Был в МакКинзе, но он потом ушел переехал в Нью-Йорк еще до того, как я ушел узнать. Но я с радостью найду, если найду подходящего. Если люди, с кем я советуюсь по поводу важнейших решений в жизни? Конечно, это мои друзья и особенно моя жена. И к ее мнению я всегда очень внимательно прослушаюсь, она очень, очень толковые вещи говорит. А, ну, собственно, уход из Макинзи, отказ от Стэнфорда, понятно, это, с ней тоже все это обсуждали, вместе решали. А, хватает ли вам общения в своей привычной культурно-профессиональной среде после ухода из Макинзи? Да. Я бы сказал, что его вот даже больше стало общение в клёвой, интересной среде после ухода из Макинзи, потому что в Макинзи не было особого времени общаться. Здесь у меня гораздо больше людей, с кем я общаюсь, это здесь и студенты, и клиенты, и ребята, с кем я провожу интервью. Ребята там из тусовки Data Science, ребята из тусовки шада, очень много людей на самом деле, поэтому с точки зрения тусовки, я думаю, что я не потерял, скорее даже приобрел, но тусовка, наверное, немножко изменилась, у меня чуть больше в сторону так она стала, нежели бизнесовый, мне кажется, так. Так, так, вот вопрос, кстати, про нерелевантный опыт 25 лет, да, я его себе выписал, но я уже на него ответил Uh, потом. Насколько реально попасть в большую тройку в другой стране? Даже имея топовое образование в России, PHD, европейского университета, мне лично не получается пройти скрин в те европейские, американские, австралийские, офисы всем биби и тир-два, работая в конце в большой четверке в Западной Европе. Ну, это правда. Uh, больше любят местных, как, собственно, я и до этого говорил. И как я недавно отвечал в Ютьюбе американцу, который спрашивал, а как ему пойти работать в России. Тяжеловато, потому что ты не русский. Uh, ну, не русскоговорящий, вернее также и нам тяжело поехать куда-то еще, если вы не родились в этой стране и не обладаете ее культурным кодом, не знаете ценностей всех, не принимаете их шуток, там, политические обсуждения и тому подобное. Все вот это осложняет переход именно в консалтинг, потому что в консалтинге нужно общаться с людьми. Вот, например, айтишникам, ну вообще пофиг, вот код, не знаю, код на плюсах, он код на плюсах в России, в Америке, в Китае, в Индии, везде одно и то же. И там есть вот этот э, Google Code Style, который я сейчас ненавижу, пока я пишу там задание по плюсам. Он везде одинаковый, ребят. Он везде одинаковый. В отличие от общения с людьми, оно везде разное. Оно очень сильно зависит от э, среды. Оно очень сильно зависит от культуры. И поэтому, к сожалению, консультантам тяжелее переезжать, чем IT-шникам. Но возможно. Но я бы сказал, опять же, вот, повторяя свой ответ на предыдущий вопрос, лучше податься в московский офис тогда и из него отправляться в другие страны. Хотя, на самом деле, если ты уже работаешь в большой четверке в Западной Европе, странно, что у тебя такие проблемы со скринингом. Но ок. ну даже окей, если проблемы со скринингом есть, лучше тогда через Москву это дело. Но вообще я бы ожидал, что их должно быть не так много, этих проблем. Так. Как себя выгодно позиционирует при подаче аппликейшн в московской офисе МББ человек с опытом работы в четверке в Европе? Но так и позиционирует написать в CV, что у тебя опыт работы в четверке в Европе. Но ты теперь хочешь новые э, задачи, ты хочешь новые там э, индустрии, ты хочешь развиваться дальше, дальше расти. Но как бы в тройке понимают, что э, скорее всего у них больше прикольных задач, чем в четверке. Поэтому переход из четверки в тройку, он как бы очевиден, Тут не нужно сильно много объяснять. Не планирую консалтинг, так как работаю в другой сфере, но очень хочется научиться решать кейсы и развить науку структурного мышления. Как ты думаешь, стоит ли заниматься этим просто так, не ради интервью в тройку, если я стану студентом курса во Флес, не будет ли это выглядеть странно? Смотри, не будет, но нужно иметь достаточно сильную мотивацию. То есть как бы э, решить, что я буду прокачивать структурирование, заниматься математикой, там, записаться на курс, а потом на него забить, это плохой вариант. Толку от этого не будет. Нужно, если решил прям сильно этим заняться, то есть делать все задания, ходить на занятия, реально там дополнительно что-то заниматься, прокачивать, и тогда это поможет. Это реально тебе поможет в карьере и не только в консалтинге. Потому что вот эти все вещи базовые, аналитические, проблем с они везде нужны. Есть, там, мы буквально сейчас готовим курс корпоративный для некоторого клиента, достаточно крупного, по той же аналитике, как как в McKinsey. они как бы везде нужна. Поэтому прокачивать полезно, но не забивать на нее. Решить прокачать и потом забить – плохой вариант. Решить прокачать и прокачать – отличный вариант, даже если не идешь в тройку. Так, отлично. Тут вопрос я вроде прочитал, возвращаюсь к чатику. О, так, вот вопросы. <клёп> Что думаешь по поводу нового ректора RASH? Может знаешь чьё-то интересное мнение, не стоит отменять планы по поступлению туда в Маглус в связи с этим? Если честно, нового ректора RASH я не знаю, но думаю, что рек ректор Рэш, Рэш не испортит. Рэш клёвое место, если ты хотел туда поступать, если ты там математику достаточно хорошо знаешь, особенно если идешь на экономику, то иди, я думаю, что не стоит планы отменять. Uh, «Вопрос не совсем по теме. Uh, про твое поступление в ШАД. Как ты находил баланс при подготовке между теорией и практикой? Как распределял часы? Ну, в основном практикой занимался, решал тупо задачи из прошлых экзаменов. Когда что-то не принимал, садился за теорию. Короче, ну, я не знаю, где-то процентов 70 практика, процентов 30 теория. Когда что-то не догонял. Есть ли примеры перехода из финансов, международный ассет менеджмент в Google, Facebook и так далее?» Если честно, я не знаю, потому что, ну, как бы, разные навыки. И человек может быть из asset management и не захочет переходить, и в Google его не особо захотят брать, потому что, ну, как бы, он не технарь, он не, не инженер, менеджер, но asset management -то тоже не менеджер. То есть, как бы, тебе... Ну, не тебе, окей, абстрактному человеку там, с таким опытом. Легче какую-нибудь финтех-компанию перейти, там, может быть, какой-то технический опыт получить, и, может быть, тогда идти потом в Google, Facebook. Но опять же, нужно понять, что туда привнесешь. Но... Тоже неочевидный вопрос. Поэтому, окей, короткий ответ, пример, я не знаю. Куда из МБ в Москве проще попасть на затяжевку, по твоему мнению? Хороший вопрос. Даже не знаю, мне кажется, что McKinsey чуть сложнее, но хотя у них самая большая компания, они как бы очень много берут. Может быть, кстати, посложнее будет и в Бейн как раз, потому что он просто поменьше, они меньше набирают людей, а у McKinsey прям такой здоровый поток. Ну, кстати, может быть и так. Я думаю, что, окей, не знаю, по-хорошему нужно, чтобы несколько человек попробовали и в разные компании одновременно и рассказали. Не помню, что мне одновременно сразу в три компании продавался. Не скажу. Думаю, стоит попробовать и туда, и туда, и будет видно. После стажировки в четверке остаться в ней или же пробовать пойти в тройку финансы. Ну, смотря, если интересная работа в четверке, и там клевый опыт и клевая команда, что очень важно, если клевая команда, то стоит остаться в четверке и дальше там продолжать работать. Если команда не очень нравится, либо там думают, что хочет что-то другое, как бы на месте не сидится, то стоит вообще попробовать стройку тройку. Тем более, что опыт четверки в тройке очень хорошо ценится. Выше, чем какой-нибудь там, например, предпринимательский или фрилансерский опыт, потому что четверка это все-таки такая корпоративная школа. Хорошая корпоративная школа. А, а, там, опыт предпринимательства это совсем, совсем про другое. А, Сделай такой эксперимент про отбор в тройку. Я буду одним из трех хорошая идея. Нам сейчас пока нужно разобраться еще с Ренатом. На сказать, там скоро еще мы с ним снимем. Мы на самом деле так тормозили сильно и со всеми видео и сейчас, вот с этими Office Hours. Просто я уезжал сейчас, я вернулся, и все, мы сейчас начнем снова трудиться. Uh, и с Ренатом тоже с ними. Вот это посмотрим, как с Ренатом еще все пройдет. Если пройдет хорошо, а тут две вещи нужны. Во-первых, чтобы был результат, чтобы Ренат прошел в тройку, или если даже не прошел в тройку, то прошел какую-то нормальную компанию, клевую, но идеально, конечно, в тройку, то есть целимся в тройку. И плюс, чтобы это было интересно людям. Если uh, Ренат проходит в тройку, и мы видим, что людям это интересно, вот эти все наши видео про поступление, то мы расширим эксперимент. Если окажется, что не работает, у нас ничего не вышло, и мы видим, что толка от этого нет и людям не интересно, либо людям не интересно, то тогда прикроем. Так что будем смотреть, и вы тоже можете наблюдать, если это сработает, то будем еще набирать людей для такого эксперимента. Так, дальше. Команды нет, проект индивидуальный, знаешь, такое тоже бывает. Да, такой бывает, такой в четверке, и в тройке бывает везде, и про индивидуальные проекты. Но Тогда, собственно, ничего сильно не держит. Тогда почему бы и тройку не попробовать пойти, если, если интересно, и хочется попытать счастье и прокачать мозг. Так. О! Фух. Похоже, <смех> список. А, вот появился еще вопрос. Идея для бизнеса. Сопровождение студентов в компании мечты. М -м из этого я тяжело сделать бизнес, потому что тут очень. Э чтобы сопровождать, нужно иметь очень крутую экспертизу. В конкретной компании. Такой человек, эксперт, такой, будет очень дорого стоить, и студент это не потянет. А как бы а эксперта по дешевке тоже не возьмешь. А брать это, автоматизировать робота-эксперта типа, тоже никогда не будет работать. Поэтому, как бы, я думал об этом, думаешь, блин, вроде крутая идея и красиво звучит, и как бы добро в мир несешь это правда, но как за это бизнес сделать вообще не ясно. К сожалению, нужно не только добро делать, но еще и понимать, как это в бизнес-модель укладывается. Тут пока не очень. Так, продолжение вопроса. Сколько процентов стажеров в тройке получают офферы на full тайм по твоим оценкам? Я думаю, что эта цифра скачет, но я подозреваю, что меньше половины. Мне что-то, откуда-то у меня такой гад есть, что вообще процентов 30? Но мне кажется, что здесь я могу набулшить. Я не уверен, но подозреваю, что меньше половины здесь, наверное, я не ошибусь. Так, о, вопросы пока кончились. Нифига себе, л локальное окончание вопросов настало. Как го господин э Регаровский говорит, локально кокнули. Так, о, вот, отлично. Вопрос еще. Слышал про выкуп российских с компаний, про сами и про IT-консалтинг от Deloitte, причем и управленческий консалтинг делает, но ведь это аудитор и главная компетентность финансов, или я что-то выпустил. Ну, как бы они все делают, и как бы клиентам им нужно, их клиентам нужно все, и поэтому они тоже делают все. Часто они берут тогда ком команды чисто консалтерские. Вот недавно буквально я общался э, с э, моим бывшим коллегой, он ну, сейчас работает Strategy End, это, по-моему, вот как раз прайс прайсы, если я не ошибаюсь, Uh, и вот у них чисто консалтерская команда: сейчас там McKinsey, BCG, uh, может быть, кто-то еще STR, и вот они выстраивают практику там почти с нуля. Потому что есть спрос, есть и предложение. То же самое IBM AX, если вы видели интервью с uh, Настей, uh, они тоже, как бы, вообще, не консалтиры, они uh, IT-шники. Но консалтерское подразделение у них есть, они его прокачивают, и оно клево реально. То есть я бы на него посмотрел, я бы, может быть, на него, в него подавался, если бы я сейчас шел в консалтинг. Поэтому, как бы, много кто делает консалтинг, это не только тройка. Стоит шире смотреть и смотреть, что вообще за компании, чем они занимаются и насколько у них там бывают прикольные проекты интересные. Не все умеют так хорошо себя пиарить, как тройка. Но при этом многие могут делать клевую работу, которую вы не знаете даже. Стоит узнать, пытаться, ходить с ними, общаться. Так. Дальше. Магистратура физфака МГУ. О, круто. Пять лет опыта работы в науке. Тоже прикольно. Один год инженером. Как на такой бэкграунд смотрят строки? Прекрасно. Девушка, инженер физфака. обожают. обожают. Какой шанс попасть на какую должность? Ну, должность, скорее всего, будет либо старший аналитик, либо ассоциат. То есть ассоциат – это вот в Макинзе должность пост-МБА. Либо с, там с каким-то хорошим опытом прям работы. А, старший аналитик это прямо непосредственно при, при MBA, перед MBA. Ну и, соответственно, аналогичные позиции будут в других компаниях. А, смотрят хорошо, главное, не, не накосячь в отборе там, в интервью, в тестах, в кейсах, но вообще это ты прям такой профильный кандидат. девушка технарь вообще, все обожают девушек-технарей. А, выпуск 2017 -го года не важно мне кажется, и, и хорошо. Думаю, что стоит пробовать на аналитика старшего. Опыт 5 лет, работаю в науке. Да, я думаю, что скорее старший аналитик, но там неважно, куда подашься, они тебе предложат какую позицию. Как бы, если ты подашься на аналитика, тебе могут дать ассоциацию или младшего ассоциата. Если дальше на ассоциаты, тебя не выкинут, тебе все равно дадут э, что-то. Предложат аналитик, например, если они видят, что ты соображаешь и клевая девушка, но при этом чуть не дотягиваешь до да, одной роли, они предложат другую. Так, дальше вопрос. Не понимаю, как Ренат с таким опытом и багажом знаний не проходит стройка? Посмотрев пререзюме, думаешь, куда еще лучше. -то. Э, ну вот, вот в том-то и сложность, на самом деле. Ренату, у Рената очень крутой бэкграунд, прям то, что нужно. И он доходил уже до финального раунда, но что-то мешает. И вот нам сейчас как раз вот с этим сложно, что разобраться, а что же ему мешает. Для меня это не очевидно. Вот сейчас он на курсе по ПСТ у меня идет. Решает хорошо. Не то, что прям лучше всех, но некоторые тесты он прям первый набирал топ-результат. Некоторые не, не топ результат был, но в принципе держится на хорошем уровне. Поэтому как бы, я бы ожидал, что тест он хорошо должен сдавать, кейсы, есть подозрение, что в кейсах он волнуется сильно. Но это мы еще посмотрим, мы снимем еще эпизоды, где Ренат будет кейсы решать. Посмотрим, как он решает и что там мешает. Пока гипотеза, что волнение очень сильно сказывается и как бы Burden of proof, скажем так, что ты весь такой крутой, как бы у тебя бэкгран подходящий, там многие твои однокурсники прошли, а почему ты не проходишь? Что такое? Это дает давление. Но не знаю, пока это гипотеза, будем смотреть, и вы тоже сможете увидеть, когда мы, наконец, до этого доберемся. Так. Вопрос про магистратуру Загуборна. За Загуборна. Сложно ли получить грант для обучения на какие вузы Европы э, Европе есть? Это внимание, где не так сложно получить финансирование, Они лучше кредиты не париться. Можно получить, в Америке хуже дают гранты, но дают. Там просто не на всю сумму дают, то есть как бы на обучение это дают, а на жизнь не дают. В Европе чуть получше, особенно стоит смотреть на универы, которые э, качественные, но при этом не слишком распиаренные. Идеальный пример здесь, вот в моих глазах, это мой баконик, в котором я учился. Очень клевый, сильный универ, но при этом они хотят его сделать международным, но при этом, когда я учился, там еще было очень много итальянцев, абсолютное большинство. И они, иностранцев, берут с огромной охотой. Там, Если у тебя хорошие оценки в твоем универе, хорошо сдал Джима Джираи, то они прям с радостью возьмут и еще и грант дадут. Мне дали отличный грант, так что я учился в Америке бесплатно, еще и жил за счет Бакони. Казалось бы, зачем им иностранцу давать стипендию, там, сколько-то, 10 тысяч евро, а мне дали. Мне в Стэнфорде дали меньше стипендию, чем в Баконе. Поэтому э, было вообще супер-мега-дел для меня. Вывод. Э, можно найти универы, смотрите, только не слишком распиаренные. То есть в Англии, наверное, меньше посмотреть можно. Можно попробовать Швейцарию, можно попробовать Францию, можно попробовать Италию. Испанию. Я знаю, вот у меня подруга училась в Испании по программе какой-то Erasmus, по-моему. Но это не просто обмен, а именно магистратура. Тоже за счет Евросоюза. Ничего сама не платила и прекрасно работала. Мой хороший друг Алекс Наумов, вот с кем интервью было про инвестбанкира, раб господин, он учился в Нидерландах, в какой-то не сильно известной магистратуре даже. Учился там бесплатно, но при этом этому нисколько не помешало попасть в Морган Стэнли. Соответственно, если вы в Морган Стэнли не хотите, в тройку точно так можете попасть, даже вот после такого магистратура, которая вам еще все оплачивает. Так, так, и осталась ли практика в МБИ, финансирование МБИ в топах, и как это выглядит? Осталось, но очень ее сократили сейчас сильно, потому что говорят, лучше повышать сразу до ассоциата, до пост МБИ позиций, чем отдавать деньги на обучение, а человек приходит сильно расслабленный. Контракт был ну, обязан работать 3 года лет в фирме. Ну да, конечно, ты не сразу должен уходить, ты там 2, по-моему, или три года должен работать, тогда тебе долг простят, иначе ты его выплачиваешь, конечно. Документарно, как я не знаю, я не получал. Вот, вы знаете, наверное. Я знаю, что многие еще не берут, потому что, когда идут в MBA, как бы хотят сменить карьеру и не хотят возвращаться в консалтинг, хотят пойти в private equity, или в тэк и предпринимателями стать, там и все прочее. Поэтому им кредит как бы не нужен, они лучше берут кредит вот такой отдельный сразу. Так, да. дальше вопрос. Запиши, пожалуйста, видео о подготовке кейсам, чтобы почитать, где взять кейсы и как их решать. Аналог шада. Думаю, аудитория будет, много желающих посмотреть подобное. Uh, ну, я думаю, что вот мы и сделаем как раз с Ренатом, на самом деле. Мы про это пройдем. И вот там уже будет рассказывать даже не я, а Аня будет рассказывать. Аня Сайкян, которую она ведет. Она тут лучше шарит, чем я. И ее послушать будет интересно. Поэтому, да, принято. Это мы сделаем. Uh, вопрос не по теме. Когда уже интервью с чуваком из телеги? А, uh, фак. Скоро будет интервью. Там, в общем, в чем, в чем фишка? там? Uh, все сделали, Интервью готово но когда мы стали и картинка, окей, все готово оно даже на ютубе где-то лежало но звук мы недостаточно качественно почистили тут там нужно еще кое-что доработать, и мы пока смотрим как это доработать и когда доработаем то выложим там просто зависит еще от внешнего монтажника мы как бы сами монтировали там своей командой, решили что не хватает обратились к внешнему, вот сейчас когда он сможет это сделать, мы сделаем поэтому оно точно будет, оно уже готово но его придется подождать, как сказать, так сказать, bear with us, а, и будет. Оно прикольное. Мне понравилось с этим беседовать, господин Игнат. А, так, О, опять отстрелялся опять по вопросам. Отлично. Ну Отлично может быть и немножко грустно, потому что я люблю на вопросы отвечать, особенно если они кому-то пользу приносят. Как бы языком чешешь и иногда пользу приносишь, идеально. Euh, но пока не исчерпаны. Так, еще раз смотрю список вопросов, которые мне прислали на почту. Так, тут я вроде тоже все ответил. Счастье. Счастье, радость. Так, все. Я смотрю, вопросов больше нет. А вот есть, вру, вру, группу есть. А, по -по -по. Много слышал про позитивные стороны консалтинга. Назови топ-3, а, топ-5 негативных моментов. М -м -м. Негативные моменты. Окей. Первое, то что очень сильная ориентация на результат, и часто из-за этого отношения не сильно хорошо выстраиваются в команде. То есть вы сильно ориентированы, чтобы качественно сделать что-то, но при этом можете там на отношения забивать, и не все команды круто там с тобой будут взаимодействовать. Uh, просто просто много разных людей, все соображают круто, но не все прям такие клевые ребята. Ну, плюс клевые это вообще такая относительно понятия. А uh -huh. поскольку команда ротируется, то ты, ты не всегда задерживаешься с клевыми чуваками. Uh -huh. Uh -huh. Если ты работаешь в какой-то ком компании, и там постоянная команда, и команда крутая, то это лучше, чем в консалтинге. Если ты работаешь в какой-то компании, и там постоянная команда, она хуже, чем в консалтинге. Она, она плохая, то это хуже, чем в консалтинге. Потому что в консалтинге может и так. То есть первая вещь это. Команда не всегда классно, но, но, но, но и бывает тоже классно. То есть бывает и такие-таки. Вторая вещь это то, что вот я говорил в самом начале, привыкаешь к такой отсутствию риска и расслабленности. Ну, расслабленность не в том смысле, что не нужно пахать, а в том смысле, что ты как бы представляешь свою карьерную траекторию. А, третье, что я, я бы еще назвал, это то, что ну, не умеешь менеджить людей пока работаешь в консалтинге, потому что ты там менеджер, общаешься с людьми, которые сильно мотивированы, сильно хотят пахать, и они такие, как роботы. И ты там дал задание, а задание сделано. В действительности это не так. Нужно очень думать о команде своей, своих сотрудниках или там о своих коллегах. У кого-то там кризис в семье, у кого-то там проблемы с работой, у кого-то проблемы с мотивацией, у кого-то депрессия, выгорание, у кого-то там, наоборот, э, весна играет и не может работать. И В общем, э, это все нужно учитывать и как-то находить подход к каждому. Макинзи и в тройке это не так важно, там, как бы все пашут, ни у кого больше ничего нет. А здесь э, тебе нужно думать о людях. Ну, четвертое, наверное, это то, что, да, очень много времени занимает, и ты не можешь что-то другое делать, где-то еще развиваться. Ну просто нет, нет времени просто. Пятое, это то, что с семьей иногда Бывают проблемы, потому что ты семью мало видишь И я знаю случаи Когда пары расставались Из-за того, что один из людей работал В консалтинге И вообще В какой-то момент от этого устаешь И хочется сделать уже что-то более разнообразное Но не то, что ты там Убиваешься на работе Может быть что-то свое, например Где ты как бы пашешь много Но при этом ты знаешь, что ты пашешь вот Для какого-то своего небольшого дела а не для, о, какой-то глобальной идеи, но которых к тебе мало отношений. Ну, вот вроде пять вещей набросал. Джимат лучшие курсы для быстрой сдачи. Окей, быстро хорошо не бывает. <свы> Готовиться нужно подольше. Это, конечно, идеальный момент рассказать про наш курс по вербалке, который стартует буквально на следующей неделе, а рассказать про него, собственно, что Самое главное то, что там крутой препод. Англичанин, который очень здорово преподает уже много лет. И после него uh, Critical Reasoning и Reading Comprehension прям очень здорово всех работают. Даже я, преподавая PST, у него там кое-что подчеркнуло с точки зрения логики. Uh, тоже хороший вариант. Но быстро и хорошо не бывает, он тоже занимает там 12 uh, занятий, это 6 недель. Uh, ну и плюс, возможно, потом еще нужно будет дорабатывать, отрабатывать те навыки, которые там прошел, там разобрали. Поэтому uh, GMAT лучше всего сдавать несколько раз, либо хотя бы запланировать себе время несколько раз, и, по сути, ты сдал один курс, прошел, потренировался, попробовал сдать, не хватает, еще докачал, еще дотренировал, еще, может, еще на какой-то другой курс пошел, сдал, при необходимости попробовал какие-нибудь приложения порешать, и потом из всего этого складывается результат. Так, во всяком случае, сдавал мой друг Макс Сапожников, который сейчас в Стэнфорд поехал учиться, вот в этом году, я мы интервью снимал, он как раз с 630 до 730 повысил бал Именно вот таким способом. Разный набор курсов, разные несколько сдач, по-моему, у него 5 сдач было, и э, постоянные итерации. Тогда работает. А быстро, хорошо, ну, не бывает. Так, расскажи, что такое консалтинг в общем. Почему много топ 10 переходит в эту область? Да немного топ-дес переходит в эту область, я таких не знаю пока, если честно. Консалтинг – это, по сути, решение каких-то бизнес-проблем компании путем взгляда со стороны. Когда приходят внешние люди, не сильно связаны с бизнесом, не зашоренным взглядом, и начинают анализировать, там, почему у компании упала выручка, почему, как выйти на новый рынок, как оптимизировать строительство какой-нибудь штукенции, стоит ли покупать какую-то компанию. И вот на прочие такие вопросы они стараются дать ответы, стараясь уйти от внутриполитических распри в компании, позвать опыт кучи разных экспертов, собрать много информации, все это очень круто систематизировать, проанализировать и э, синтезировать, выдать результат. Э, про то, что туда куча топ ds переходит, я пока, если честно, таких ДС не знаю. Но, может быть, я еще мало знаю. <с mechanizolid> Буду рад познакомиться. Так, шат онлайн-курсы для ML. ну это, э, Смотрите, шат это сильно фундаментально, когда вы хотите прокачать теоретические знания. Вот если вы видели видео с э, с кем же было видео интервью а, с Валерой а, про, про босса. Вот он как раз жаловался, что ему не хватает вот такой теоретического фундамента. Хотя email он знает очень круто, и он там реально шарит. А, вот шат это про теоретические знания, чтобы потом понимать вообще как что происходит, понимать все подноготно. Онлайн-курсы хорошо проходят, подходят, чтобы быстро в это вкатиться и начать что-то делать, но при этом не понимая глубоко. И можно выстроить карьеру в ML, и вполне прекрасно, не закапываясь сильно в математику. Но при этом понять глубже, может быть, шире мыслить и находить уже не такие стандартные решения, и там уже быть ну, гораздо больше крутым спецом, ШАТ поможет. Но ШАТ это много комитмента по времени и силам, я сейчас по себе это понимаю, и ну, как бы, стоит подумать, нужно ли вам это или не нужно. Возможно, онлайн-курсов вполне хватит, и они тоже классные, и тоже очень здорово объясняют. И на Курсере, и не на Курсере. А, их вполне бывает много разных. Между мастером по финансам и менеджменте. А, что выбрать, если любишь чесать языком, хочешь работать в финансах, но не любишь Excel? Именно фронт-офис. А, как туда готовиться? Ну, фронт-офис у VC и PE а, – это партнеры. Все аналитики – это бэк и Excel. В Excel вы не избежите в VC, private equity, ну, никак. Поэтому, если любишь, не любишь Excel, то туда, наверное, лучше не соваться. Финансы и менеджмент. Ну, менеджмент – вообще такое ну, сильно лайтовое образование. Я бы, наверное, да, окей, личное мнение, но я бы не советовал. Тогда уж лучше финансы, а лучше вообще какие-нибудь количественные финансы, потому что это очень здорово, мозги прокачивают. А Читать языком, потом, когда вы будете обладать контентом, вы сможете. При этом э, научиться обладать контентом, если только чешь языком, гораздо сложнее. Поэтому, собственно, фронт офис это партнеры уже, которые обладают карт контентом и прокачали язык. Они а просто люди, которые приходят там с нуля и как бы идут со всеми там болтать, с, партнер... с клиентами, партнериться, покупать компании, тому подобное нет, это вот с нуля не произойдет. Вот, ну никак просто. Это, возможно, не произойдет дальше, потому что рост и это вообще большая проблема на самом деле. И кто знает. На самом деле на это жаловались и клиенты, я помню, наши в МакКинзи, и там с чуваки из ВИСИ, с кем я общался. Если ты как бы не сам создал фонд, то вырасти в нем очень тяжело. Потому что там, размер ограничены. Как бы ты не, не можешь вырасти выше основателя. Вот, там выше горы только горы. Тут не сильно куда продвинешься. Так, опиши свои ощущения от изучения программирования. О, да недавно видел такой Майк uh, у кого-то из ребят uh, здесь в Шаде это I hate programming, I hate programming, I hate programming Напись. Потом, it works, а потом опять, I hate programming Вот у меня вот абсолютно то же самое, когда вот ни хрена не работает, ни хрена не работает. Тупые плюсы, почему не компилируется, Где там ошибка? Какого хрена? Какого лин линтер не работает? Почему не работает этот Почему там падает по тайм-лимиту? Где неправильная симптотика? Что произошло, что произошло, что не так? Откуда рон А потом все работает такой. Да, да, задачу. А потом опять не пашет, что твою мать? Ну, в общем, вот как-то так. Ну, а, части ради стоит отметить, что все-таки с программированием я раньше был знаком. Я занимался им в школе еще. И сейчас не то, что это для меня совсем что-то новое. То есть, не знаю, плюс-плюс плюсы для меня новый язык, но концептуально программировать, там писать э, обходы, поиски, сортировки не новое. Ну, иначе, наверное, я бы в шат не прошел. Бы. Что вызывает сложности? Вызывает сложности, когда пишешь-пишешь код, э, потом э, вроде как бы все работает, даже компилится, но тесты не проходят. И тебе нужно придумать свои тесты, не те, которые на сервер дает организатор, а свои тесты, и ты не знаешь, почему падает задача. <coughs> как бы все окей, как бы все уже рассмотрел, все случаи, ну вот все отлично, что ему не хватает. И вот за таким дебажением, отработкой можно провести огромные просто часы, и вот тогда появляются надписи «Hate Programming», они появляются очень-очень много, но в этом, наверное, есть красота программирования, потому что потом, когда ты доходишь на какое-то, откапываешь результат и чувствуешь. Вот это да. Так, есть какие-то принципиальные преимущества у шады перед курсами? Очень много материала. Очень крутые преподы и очень жесткие дедлайны. Вот, наверное, три вещи. На онлайн-курсах так себя не заставишь пахать, как здесь тебе на шею садятся. И на онлайн-курсах так не побеседовать с преподами. Хотя нет, наверное, можно. Собственно, мы и сами онлайн-курсы организуем, и там можно беседовать с преподами. Но вот так создать такую атмосферу дедлайнов и напряжения, ну, чтобы так, отлить, такого хорошего пинка отвешивать, вот, лично у нас не получается. Я бы хотел, но у нас не получается. И вот здесь шат, конечно, огромное преимущество имеет над другими какими-то онлайн-курсами, тем более на курсере, где вообще пинки, собственно, и не раздают. Какое направление в Шаде ты выбрал? Разработчик машинного обучения. Так, для чего ты планируешь использовать в дальнейшем? Разработчик машинного обучения для аналитики в курсах. На самом деле идея, там, то, что мы собираемся делать в пресс, это разрабатывать курсы совместно с компаниями, которые, курсы будут достаточно дешевыми для людей, ну, по сути, что? Что-то типа Шаду, но скорее типа там какой-нибудь курсов финтех-школы uh, uh, Тинькова. Люди будут приходить дешево учиться, но при этом мы будем собирать и очень круто анализировать их данные. Uh, на основе этих данных мы сможем понимать, насколько человек шарит или не шарит, насколько он подойдет на конкретную должность. Эту аналитику и эти выводы можно передать компании, которая уже тогда будет хайрить, и там не нужно будет париться по поводу собеседований так много, по поводу тестов, вот этих всех кейсов потому что и так будет гораздо более глубокое понимание и компетенции человека. И тут как бы все выигрывают. Компании получают клевых сотрудников и точно знаешь, они клевые. Сотрудники получают э, возможность учиться практически бесплатно, а мы получаем возможность делать клевые вещи. Всем прибыль. Это, конечно, на словах звучит гораздо проще, чем на деле. Как это реализовать, ну, пока не ясно. Мы как бы движемся в этом направлении. Вот сейчас начинаем там, с корпоративными клиентами работать. Вот уже аналитику я изучаю, но это непростой путь. Его пройти будет нелегко, но дорогу осилит идущий. Так. ли вы, что понимание плюсов обязательно программиста. Сейчас есть много языков типа Python, Java и т.д. не предполагающих управление памятью. Прекрасный вопрос! И на него я отвечу через одно видео. Даже я, собственно, уже ответил, но не буду пока спойлерить. Там прям подробная... Рассказ про плюсы и не плюсы, и разные точки зрения на этот вопрос. В целом, мне кажется, знать полезно, но есть некоторые но. Об этом позже. Так, это довольно второстепенные плюсы. А, так, я, кажется, пропустил. А, есть ли какие-то принципиальные... А, это комментарий у Шада перед курсами. Про мотивацию это вообще не второстепенный плюс, нисколечко. Это очень большой плюс. И я это сейчас стал понимать сам, когда стал, с одной стороны, преподом, и а с другой стороны, продолжаю оставаться студентом. И как вот важно, чтобы тебе отвесили пинка хорошего. Ух. Вот все материалы шадовские, ну, конкретно такие нет, но как бы при должном желании и времени найдете. Можно этому обучиться при желании самому, но это гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее учиться самому, чем когда тебя учат. Прям trust me. Я пробовал и сам учиться, и не сам. Что-то получалось, что-то не получалось. Но всегда, когда я учился сам, это было гораздо тяжелее. Если есть возможность вот так получать пинки, мотивацию, как бы, когда тебе на все приносят. Это прекрасно. Так, подскажи, по какой методологии лучше делать ресерч с рубежных универов для поступления в магистратуру? Как ты делаешь такую ресерч? Ну, я посмотрел, как есть программы. Посмотрел, какие туда вступительные требования, посмотрел, сколько стоит обучение, посмотрел, насколько дают гранты. По сути, составил, не помню точно, примерно такую табличку в Excel, собирал универы, которые мне нравятся, и из них потом э, делал выбор и подавался там в вот, какой то там определенное количество верхних универов. Определите критерии, которые для вас важны. Вот, на мой взгляд, это интересная программа куда идут потом работать выпускники, насколько дорого стоит учиться, дают ли гранты, насколько клево жить в том месте, где вы будете учиться. И, ну, наверное, все. Кстати, про это посмотрите еще видео MBA War Room, рассказывал Томас. На английском, правда, но ничего страшного. Про похожую как раз тем, как выбрать MBA, но как выбрать магистратуру то же самое. И там про это будет. По-моему, это последнее видео, которое он э, делал, э, там, где Q&A. Так. О, я понял, Виктор, спасибо. Да. А, это опять же, возвращаясь к вопросу Шада. Опять же, у кому как. Вот для меня это сильно, сильно важный фактор. Для кого-то не сильно важный. Если не сильно важный, тогда да, тогда в Шаде делать нечего. Учитесь по Курсере, и, возможно, это будет отлично. Не, не спорю. Но лично, лично мне в шаре получается. Так, ну что, кажется мы отстрелялись, есть там еще какие-то вопросы? Давайте так. 10. А, не так, ну не 10, давайте 20 секунд еще посмотрим. Если вопросы прилетят, то я с радостью на них поотвечаю. Опять, видео все не работает. Да что за ужас вообще? какой кошмар просто. Какой кошмар. Ну ладно, когда-нибудь мы с этим разберемся. Честное Так. Ну ладно, пока я болтал, все, похоже, похоже Вопросы исчерпаны. Ну что, ребят, спасибо большое, что...